Здравствуйте, товарищи, сегодня у нас в гостях Дмитрий Захаров, руководитель Евразийского института молодежных инициатив. Институт. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о вашем институте. Ну, мы созданы в 2013 году, в 2015 году, нам уже больше 5 лет. Вот. Институт создан как декорационный Площадка для молодежи, бизнеса и, и всех евразийских исследований, которые проходят. В принципе, мы это изучаем и составляем что-либо как бы на какой-то основе статистических данных или аналитических данных. У нас, например, недавно выпущена книга «Основы евразийской интеграции и будущее развития России». Вот, там, в принципе, это первая книга, где мы аккумулировали все вот знания, доступно понятным языком для молодежи, что это такое, EAS. Mm -hmm. говоря, с чем его едят. Дмитрий, вот такой традиционный вопрос, как вы увидите национальную идею России? Mm -hmm. Ну, Лев, Николаевич «Лев», говорил, что наша Россия и вообще она сможет возродиться и работать и развиваться только через евразистов. То есть непосредственно через интеграционные процессы какие-либо на, с народными стран, которые проживают на нашем материки Евразии. Как вы считаете, Россия сейчас полностью суверенна в, в области экономики? Да, полностью суверенна, потому что мы не зависим от каких-либо процессов, которые проходят, в том, в том числе, например, у нас есть ЕС, как я уже говорил, есть БРИКС, ДКБ, ШОС, и есть там АСИАН в которых мы участвуем, вот, и у нас мир о, полностью однополярным стал, и в этом плане Россия занимает очень о, сильную такую позицию, uh -huh. вот, мы являемся одним из такой стран, которая развивает цифровую экономику, флагманом этой экономики, конечно, сейчас является Китай, но мы о, также активно развиваем эту о, сферу деятельности и о, Другим годам, например, сейчас цифровизация России у, у, уходит на достаточно большие темпы, и это примерно с прошлым годом это уже больше, чем в два с половиной раза. Как вы, вы считаете, евразийство пишется в русском модели глобализации? Она существует э, всю жизнь. Э, наша вообще э, страна и вся ее история она полностью евразийская, потому что мы все выбирали все лучшие страны э, и народы, которые э, примерно, есть на нашем э, материке. Вот. и мы при этом никого никогда не ущемляли, и мы всегда выбирали самое лучшее, не ущемляли никого из наших стран, которые присоединились, допустим, это был бывший Советский Союз, там более 16 стран входило, ну, да, то есть это постсоветские республики, которые сейчас есть. Вот, и мы сейчас с ними активно так сотрудничаем, присвоим интеграцию, общаемся и развиваем какой-то собственный интеграционный проект и устроим собственную экономику. То есть, соответственно, говорить о том, что мы как-то закрыты ну, в плане, допустим, какой-то политики, да, то есть, международной, конечно, нет. Мы полностью открытая страна, вот, и сюда ее как бы, развиваем, наше сотрудничество. Ну, например, мы не только развиваемся внутри из пяти стран ЕАЭС. Мы, например, сотрудничаем с Китаем, Ираном, у нас есть договорности с Сингапуром, Египтом, то есть мы уже даже выходим за рамки нашего евразийского континента и мы имеем опыт сотрудничества со всеми разными странами, в том числе у нас, например, у с 40 стран-партнеров. Угу. Вот как Вы считаете, как скоро Россия будет передовой экономикой мира? Россия, передовой экономика мира может быть только в том случае, если она сможет достигнуть большой темпа цифровизации. И она сможет стать флагманом цифрового мира, как, например, является Китай. Если мы не будем развивать цифровую цифровизацию, не сможем перевести наше население на цифровую экономику, мы будем также идти в форватрию развивающихся странах, которые принимают э, эти знания о цифровизации, но при этом сами ее не, не, не воспроизводят и не, не делают э, свои собственные продукты цифровые. А чем важна цифровизация для России? Этого... Дело в том, что будущее вообще по развитию всей глобальной модели экономики лежит в области цифровизации интернета. И большинство всех докумен, документов оборота, большинство бизнеса, все аккумулировано, в том числе кстати обучение, все аккумулировано через интернет и цифровые технологии. Вот. И это связано с тем, что ну, человек если прошел там, такой путь от станка до интернета именно вот по модели механики, да, и это. Неизбежно было. И, соответственно, цифровой век – это как раз очередной этап развития человечества. Поэтому сейчас это больше чем актуально, это будущее. Uh -huh. вот. Если сейчас Россия не будет строить цифровую экономику, она просто потеряет актуальность в развитии своей собственной экономики. И мы тогда не сможем полностью быть свободными в плане развития. Мы будем занимать тем... Технологии, которые есть у тех стран, которые развивают цифровую экономику, это как раз Сингапур, Китай. Вот. У них очень много данных технологий, которые сейчас уже аккумулируются. Uh -huh. вот. Поэтому у меня есть доклад такой, вот так называется ⁇ Опережающее мышление ⁇ в котором я рассказываю о том, что почему молодежь должна прийти именно на цифровую технологию, почему должны учиться воспринимать, и мы должны создавать свои собственные сценарии, которые будут это нести. Вот такой вопрос о молодежи. Каким вы видите молодежь в России в будущем? Что бы вы ей посоветовали? Ой, я очень верю, конечно, в молодежь, но я ее вижу, как, знаете, таких прагматичных, целеустремленных патриотов, знаете, таких Элон Масков и Билл Гейтсов, которые именно работают на Россию и АЭС в целом. Я почему включаю на национальный уровень, потому что быть одним, одним и развивать только собственно государство неправильно. Нужно это развивать в сотрудничестве стран. То есть, если в чем была сила СССР, каждый был грубо говоря, знал свое собственное место и развивался тот части, которую он знал. Он мог принести что-то новое. То есть фактически мы можем Повторить опыт СССР только и в области экономики, в области научной сферы, бизнеса и какого-то интеграционных каких-то проектов, например. Да? Поэтому быть носителем хороших, правильных, нужных знаний. Потому что если молодежь будет у нас потеряна, и им не будет никто не заниматься в плане вот развития нормальных, прагматичных идей, то тогда мы будем просто занимать, опять же, занимать всю... Все тренды в экономике, в бизнесе, в управлении. Поэтому это очень важно заниматься молодежью. Вот сейчас идут споры, споры о личности Ленина в истории России, вот, на ваш взгляд, насколько Ленин был важен для России и что полезно он сделал. Для меня Ленин очень достаточно противоречивая структура, вот так вот, как, вот, как человек. Да? То есть это, о нем спорить можно бесконечно. Но единственное, что он заложил а, понятие правильного подхода к жизни. То есть о, я говорил о его воздухе учиться, учиться, еще раз учиться. Вот это а, тут а, надо перенять вот этот вот а, опыт о том, что как наши предки в Советском Союзе жили, они постоянно развивались. Вот, и в плане вот, если говорить о личности Ленина. Но в том же время он заложил и динамит, так сказать, бомба замедленного действия под Советский Союз, включив те элементы, устройства государства, которые, к сожалению, стали очень тяжелы для Советского Союза и в будущем привел к распаду нашего большой такой страны. Что наш взгляд вот, самая главная проблема настоящей России? Отсутствие, наверное, правильное понимание национальной идеи. То есть, э, президент Владимирович Владимир Путин э, говорил о патриотизме как основной э, проблеме, как именно идеале, то есть, э, чем нужно заниматься государством, то есть, какую модель идеологии проводить. И патриотизм как э, основная идеологическая модель для нашей страны. Это основная проблема, которым стоит заниматься, потому что у нас сейчас очень потерян, сильно потерян институт патриотизма. Например, большинство молодежи, которая есть у нас на нашей, нашей стране, она не знает свою историю. Вот сейчас, в этом году, в 2020 идет юбилей, 75 лет победы. Это 2020 год пророчен к, этому, к этой дате. И с января по декабрь будут идти отличные э, мероприятия. Вот. в них тоже будут участвовать. И у нас молодежь не знает историю Второй мировой, не знает историю тебе, Великой Отечественной войны. она путает даты. Не знает, э, э, как развивалась э, Великая Отечественная война, как мы победили, и этим надо заниматься. Если мы не будем знать э, историю, есть хорошее вот такое выражение, которое точно э, отвечает на вопрос «почему знать, надо знать?». Это тот народ, который не знает свою собственную историю, не имеет права на существование. Если мы будем знать свою собственную историю, уважать наших предки и корни, откуда мы пришли, тогда мы сможем отвечать э, на вопрос «зачем?» и «почему?» и «для чего мы живем на свете» э, на нашем, нашей планете. Если мы не сможем передавать эти знания нашим будущим поколениям, мы тогда в какой -то, через какой-то энный промежут и примем сможем перестать существовать как страна. – вот каким, на ваш взгляд, самый фигуры в устроен России? – Ой, сколько надо назвать? – Давайте от трех до пяти. – От трех до пяти? Ну, а, наверное, все-таки для меня это Сталин. Ну, я больше к нему отношусь как с положительной стороны, чем мне с, с, с отрицательной. Вот это также опять же Берия, Вот потом для меня это Александр первый. Он так, достаточно такая вот фигура, которая стоит изучить поподробнее, потому что очень много по о нем толкований как император. Вот и, наверное, если брать так из политических деятелей но прошлого, например, да, то у меня очень э, противоречивая фигура всегда была у черчилль. Очень такой э, прагматичный э, человек, который работал в интересах, же, государства, но при этом всегда проводил двойную политику двойных стандартов. Тот, какой вы видите э, для вас желанный образ России будущего? Опять же, как э, евразийская страна которая развивает интегра интеграцию, как, например, нашу модель EAS. Когда мы будем развиваться, включать новые страны в развитии ЯС, это неминуемо, это обязательно будет. У нас сейчас пять стран, значит, соответственно, когда-то будет и 6, 7, 8. Вот, я не беру логическую цепочку, кто в ближайшее будущее будет у нас присоединяться, потому что это достаточно очень трудно, трудоемкий процесс. Вот. Но, как правило, в любом случае мы будем, как модель страны, в принципе, если говорить о политическом устройстве отдельной страны, то это будет государство социально ориентированное. Вот. То есть непосредственно это будет модель как раз в том числе и экономики социально ориентированной. Uh -huh. То есть у нас уже не будет такого ближайшем будущем бурного дикого капитализма у нас, в ближайшее время просто не будет. Uh -huh. Он будет, у нас социальный капитализм, как бы такой более Швеции, человеческий, что гражданский. Как бы, Швеции, что, веке, что ли? Да, вот, вот такой, где нет большого уровня жу... потребления каких-то ресурсов, uh -huh. где все где каждому человеку будут по достатку. То есть, в принципе, что-то такое модель где-то позднего СССР, когда было государство плановая экономика, что-то типа этого. Yeah. Ну, например, чтобы через телезрители могли примерно понять, mm -hmm. что я говорю. Но, опять же, это будет немножко в другом фарватере. То есть это будет, скорее всего, такая мягкий капитализм, грубо говоря, через человеческим лицом, mm -hmm. когда потребитель и Человек, бизнес, который будет предоставлять какие-то услуги, он не будет слишком сильно завышать цены, угу. когда у, все будет более-менее доступно. Угу. И не надо будет гоняться за какими-то трендами, и когда вот, вот это желание хайпа отойдет на второй план. На ваш взгляд, нужна ли Россия новая индустриализация после провала 90-х годов? Она идет индустри индустриализацию. И очень большими темпами. Достаточно посмотреть такой очень интересный проект ⁇ Время вперед угу. ⁇ Или не супер? Супер. Да. Я кстати, недавно брал интервью у него, mm -hmm. вот, и мы с ним разговариваем как раз про время вперед. И можно сказать, что это очень как раз успешный проект, который может показать, как идет инстанциализация импорта, и замещение страны. Mm -hmm. ну, то есть это удачный проект. Советую всем подключаться на их YouTube-канал, смотреть, как это происходит, что у нас действительно есть новые фабрики, заводы, производства что у нас есть какой-то аккумулируется новый бизнес на пространстве страны, ну, и... что есть рабочие места, mm -hmm. что это тренд 90-х ушел в прошлое. Mm -hmm. Ну и последний вопрос. Вот, на ваш взгляд, какие ключевые события изменятся вот, в России благодаря посланию президента в 2020 году? Mm -hmm. Ну, слава богу, что у нас он изменяется конституция, вот. и ну, слава богу, что это сделано как раз сверху спасание президента, с, с его свойзление, что у нас сейчас уже поменялось правительство, Наконец, первый раз в жизни у нас, например, министр, именно экономист, знающий специфики экономики, знающий изнутри экономику в России. Вот, я говорю, о Мишустине, и я надеюсь, что это первый в истории страны, например, министр, который действительно сможет поднять на новый уровень план страны. У меня тут, вот, позитивные пока о нем ожидания. Я надеюсь, что они оправдаются, потому что а, тот вектор, который он уже набрал, вот, и те, которые он делал свои высказывания, послания, которым а, зачитывал Костунья, а, они правильные. И он говорит о развитии АЭС как основном проекте, который действительно поможет поднять бизнес и государство на новый уровень что очень важно. Ну все же, вот, да, такой вопрос задам. Если вы Евразийство и объединение России на, на этом, это, получается, у нас будет как бы возрождение СССР или Российской империи в, в, в таком формате? Оказалось? Нет. Устав ЕС предусматривает э, формат, э, так сказать, того, что мы э, не включаем в себя э, страны э, ЕС, как в отдельную, в общую страну. Мы уважаем территориальную э, целостность э, всех стран ЕАЭС, в том числе и ее политическую составляющую как э, один из трое страны, да, то есть э, уважаем советитет. Э, и, соответственно, мы развиваем интеграцию на принципах взаимопартнерства, открытого. То есть наш проект может войти любой, э, любая страна. Uh -huh. И Главное, чтобы были соблюдены определенные э, Параметры общей экономики, то есть, например, некоторые страны не могут присоединиться сейчас к ПКС, поскольку уровень колон экономики чуть ниже заявленных требований на вход в данный проект, например, интеграционный. Вот. И, опять же, например, у нас есть общий таможенный кодекс, есть общий рынок труда. В 2022 году, например, предполагается, что мы уже выйдем на общий рынок нефти и газа. В 2025 году примерно мы уже можем иметь э, общую валюту. Mm -hmm. То есть мы э, изучаем опыт других объединений и идем с ними шагами на развитие этого. То есть mm -hmm. махарник развития ЕС запущен настолько, что это будущее нашей экономики, mm -hmm. это больше, чем мы ждали, это уже реальность. Спасибо. Mm -hmm. с нами был Дмитрий Захаров, руководитель экономии Евразийский институт Северной Спасибо вам большое. Спасибо.